на любой стадии и в любом органе. Вы не ослышались. Если вы считаете, что рак — это приговор, вы ошибаетесь. Официально признанная статистика говорит, что рак — это предупреждение. Если вы просмотрите смертность на финальной, по классификации имеющейся, четвертой стадии рака, то она оказывается финальной далеко не у всех. 5% людей умудряются выздороветь! на этой безнадежной стадии, когда оперативное вмешательство неэффективно, химиотерапия и облучение также неэффективны, а 5% людей выздоравливают. Если мы посмотрим на другую крайность, первую стадию рака, когда нашли вовремя опухоль, провели оперативное вмешательство, удалили опухоль в пределах здоровых тканей, сделали на всякий случай химиотерапию и облучение, 5% людей умудряются умереть. Почему? Да все очень просто рак это не точка, рак это процесс растянутый во времени я бы сказал что это иммунодефицит на протяжении 10-15 лет и по большому счету несущественно, на какой стадии онкологии у вас выявлен рак это, конечно имеет значение у вас чем меньше стадия тем больше времени на оказание помощи себе любимому но если выявлен рак на четвертой стадии да более серьезные движения нужно совершать, и меньше времени вы имеете. На третьей стадии там, умудряются выздороветь 25%, на второй стадии 75%. То есть статистика, она понятна. И, на мой взгляд, онкология ⁇ это движение, в котором есть факторы, которые провоцируют онкологию и предупреждают онкологию. Как в любом движении, когда вы сели за руль своего автомобиля, завели мотор и поехали то двигатель толкает вас вперед а воздух сопротивляется не дает вам двигаться более интенсивно и вы двигаетесь с той скоростью которую может развить ваш двигатель преодолевая сопротивление воздуха ничего иного в онкологии то же самое двигателем процесса могут быть и трихомонады и грибки и вирусы, и бактерии, и грибы, и глисты, и паразиты, канцерогены, продукты питания, напитки. Все что угодно. Есть факторы, которые тормозят. В свое время я опубликовал такую простенькую книжку. Рак, профилактика, ранняя диагностика. И там эти факторы собраны воедино. Более того, есть табличка. Когда можно проанализировать совместное действие некоторых факторов. И проверять целенаправленно, а нет ли у вас рака толстого кишечника. В случае, если вы мало употребляете термически обработанные клетчатки. У вас много, относительно много продуктов животного происхождения. Переварение которых нарушено. И по этой причине толстый кишечник раздражается. Возможно, у вас есть на этом фоне еще запор. И частые стрессовые ситуации. То вероятность рака толстого кишечника повышена. Конечно, если вы курите, то в 20 раз увеличивается вероятность рака легких это тоже известная статистика. Некоторые факторы могут усиливать канцерогенез в легких. И от диагноза уйти будет очень сложно. Эти факторы все есть. Они известны. Я их просто систематизировал. И сделал такую небольшую брошюрку. Более 10 лет назад опубликовал. Вот среди факторов, которые тормозят развитие онкоклеток. И помогают работой иммунной системы. Я заметил недавно один такой неплохой препарат лев 8 в составе которого есть четыре вида грибов каждый из которых так или иначе помогает иммунной системе уничтожать онкоклетки но 4 действуют лучше я так думаю чем каждый по отдельности вы эти грибы знаете это кардицепс это гриб чага это рейши это шиитаки и их действие понятно. Есть из адаптогенов радиола либо золотой корень. Она тоже помогает активности иммунной системы, если правильно использовать. Безусловно, в лечении рака нужно дозированно ускорять обменные процессы. И переводить организм на кислородный путь обмена веществ. И в составе этого продукта есть несколько источников кофеина. Которые по-разному делают то же самое с вашей иммунной системой. Помогают ей работать лучше. А вам же дольше. Когда я рассмотрел состав препарата. Был как диетолог приятно удивлен. Редко кто из вас, думает, что вряд ли вы пробовали. Приготовить одновременно суп и компот. Вот американские разработчики. Умудрились это сделать в одной капсуле. Шесть видов фруктов и шесть видов овощей. Дают... Фактически, для вашей иммунной системы ну, более правильное питание. Ну, кстати, те же грибы, если их правильно использовать. А принимать капсулы лучше во время еды. Особенно там, где у вас было кусочек птицы, рыбы ну, это лу или яйца. Это лучшие источники белка. В данном случае в профилактике и в лечении онкологии. Которые, если сочетать с ними капсулы лев 8 то эффект от приема будет только выше. Капсулы могут использовать и вегетарианцы, и те, кто питаются смешанной пищей, оболочка капсул не желатиновая, а сделана из водорослей. Иными словами, никаких препятствий для укрепления иммунной системы, помощи вашей иммунной системе их не существует. Существуют возрастные ограничения. Если вы имеете диагноз онкологический то конечно тут принимать можно в любом возрасте для того чтобы помогать работать иммунной системе если же это профилактика то только для тех кто уже прошел половое созревание все-таки радиола ускоряет этот процесс если вы маленькому ребенку с профилактической целью назначите эти капсулы ну, можете получить изменение поведения ребенка вплоть до полового созревания, которое наступит преждевременно. А в иных случаях можно использовать для того, чтобы ваша иммунная система работала лучше, а вы жили дольше. Если онкология запущенная, третья, четвертая стадия, конечно, более целенаправленные действия нужно совершать, нужно делать иммунограмму, смотреть особенности работы вашей иммунной системе что у нее не работает, и, соответственно, дополнительные какие-то движения совершать. Но! В любом случае, эффект вы получите. Иммунная система от такого состава будет работать только лучше. И вероятность развития онкологии у вас будет меньше. Для того чтобы приобрести этот продукт, его можно приобрести сегодня более чем в 100 странах мира. Вам нужен для этого просто интернет. Легко заказать через интернет. Если кто-то посоветовал вам посмотреть мое это видео обратитесь к нему я думаю он вам поможет если вы самостоятельно нашли мое видео еще проще вы описании видео либо в комментарии под ним я оставлю ссылку перейдя по которой вы попадаете в мой кабинет регистрируйтесь компании и заказываете продукты самостоятельно по оптовым ценам что тоже приятно но ну, а если вам нужны будут более подробные рекомендации консультации контакты вы тоже Видите, вы можете по ним легко обратиться. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. Не излечим только один диагноз. Это смерть. В иных случаях все поправимо. Да, можно в большей либо меньшей степени скомпенсировать те особенности уровня здоровья, которые вы имеете чтобы вы жили лучше и дольше. Но складывать лапки нельзя. Неважно, какой диагноз вам поставлен. Важно одно. Что вы можете изменить и что вы измените в своем движении от этого диагноза в сторону здоровья. До новых встреч на моих каналах Доктор Скачков и Школа Доктора Скачко. А также есть небольшой канал Школа Доктора Скачко в Инстаграм. Если это видео принесло вам пользу, вы узнали какую-то новую для себя информацию, теперь не будете бояться, а будет у вас когда-то онкология или не будет. Все-таки статистика говорит о том, что 80% людей либо не доживают до своего диагноза, я имею в виду кардиологических больных. Факторы риска онкологические и кардиологические они похожие. И 60% людей умирают от кардиологических заболеваний. Только 20% от онкологических. Но правильно изменяя свой образ жизни, свою систему питания, вы можете уменьшить и онкологический риск, и заодно кардиологический. Иными словами, будете жить лучше и дольше, а ВВП вашей страны будет только выше. До новых встреч на моих видеоканалах.